Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Тем более, если вы хотите побольше узнать о Турции. Итак, в этом видео я вам расскажу 31 факт, который вы, скорее всего, не знали. А если вы и знали, то, скорее всего, не все. Итак, поставьте сначала, пожалуйста, лайк, потому что потом забудете. Ну, договорились? Спасибо. И в конце, если вам понравится это видео, поделитесь им, пожалуйста, с друзьями. Итак, первый факт. Назар. Это не только мое имя, это еще и оберег от сглаза или амулет. Так что будьте информированы и знайте, что мы везде вас сохраняем. Если увидите такой кругленький синенький значочек, ну наверняка видели, да? Так вот, это Назар. Турки не умеют говорить «нет». Так уж повелось. В Турции принято желать легкой работы Колай гельсин, Говорят, когда кто-то что-то делает Так что не забудьте кому-нибудь пожелать это, если видите, что кто-то трудится Приятного аппетита! Только если у нас говорят до того, как вы покушаете В Турции говорят после того, как вы поели Приятного аппетита! Роддом в наших странах. Какой он? Ну, большое здание, и внизу наверняка стоят родственники, которые иногда выпивают и говорят: ну покажи, кто родился. А мальчик, покажи. Ой, какой красинки И выпивают, кричат, веселятся. Ну и так примерно. А что же происходит здесь, в Турции? В Турции в палату кроженицы пускают всех родственников. Можете себе представить, да? Вот так. Родители говорят своим детям «Анаджим» и «Бабаджим», то есть папочка и мамочка. Ну это говорят родители детям. Удивительный факт. Многие до сих пор отапливают свои дома буржуйками. Помните такие небольшие печи с длинным дымоходом, который проходит по комнате и выходит за пределы вашего жилища? Так вот, эти буржуки вы сейчас стоите в очень многих домах. Хотя в многих городах уже есть природный газ, все газифицировано. Тем не менее, факт остается фактом. Тоже об обратите внимание, друзья, вы видите печь. Турки оставляют свою обувь перед дверью. Поэтому вы четко будете понимать, если идете по подъезду, где же живет турок, а где иностранец. Там, где иностранец, там будет коврик и написано Welcome, а там, где турок, там будет много всякой разной обуви. И это в подъезде. Турки не пропускают пешеходов и очень часто он нарушает правила дорожного движения. Конечно, не все, конечно, не всегда, но это очень бросается в глаза, если вы приехали из Европы, где даже опустив ногу на пешеходный переход, уже все останавливаются. Здесь такое не проходит. Здесь вы часто можете заметить, как машина на огромной скорости пролетает мимо вас на пешеходном переходе и вам только нужно будет отскочить. Вы можете заметить, как человек припарковал машину прямо посреди проезжей части, а может быть вы есть едете, едете, едете, и вдруг перед вами машина останавливается, вы думаете, что же она остановилась, там же нет никаких помех. А он просто встретил друга и разговаривает. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и знайте, что турки очень специфически ведут себя за рулем. Им стыдно признать, что они что-то не знают или не умеют, поэтому помогают вам, как могут. Ну что ты скажешь? Остается только понять и простить. Ведь делают они это от чистого сердца. Следующий пункт Турки не умехи. особенно в мастерских. Не все, не всегда, но факт остается фактом. Но судите сами. Один мой товарищ обратился в мастерскую, чтобы мы починили его дорогой мощный ноутбук. Так в этом ноутбуке проделали здоровенную дырку, вырезали оттуда охлаждение, и сказали, будет работать. Отлично. Другой товарищ приехал в автомастерскую и ему вкрутили саморез в ручку двери. Машина была тоже дешевый. Я же сам столкнулся это с этим вот каким образом. Отдал свой Huawei, чтобы мне просто напросто наклеили защитное стекло и это закончилось тем, что новенький агрегат у меня перестал работать в плане музыки. Поломали динамик. Так тщательно поливали водой или какой-то там смесью, что даже телефон с водозащитной функцией не выдержал такого напора. И теперь динамик не работает. <с> да, турки очень многие в мастерских неумехи. Турецкие женщины могут говорить друг другу «Ашкым». Любимая. Колония. Ну, я не имею в виду, что колония строгого режима. Вот. Сели на 15 лет за решетку колония нет колония это такая жидкость которая очень часто встречается ну, в разных местах начиная от парикмахерских заканчивая даже в автобусах. да я вспоминаю что я ездил в автобусах между городнего сообщения и стюарт ходил и вот так вот ее в разные стороны Она просто очень быстро испаряется и оставляет приятный аромат так вот этой самой колонии Турки очень любят обливаться, да, дезинфицируют что-нибудь или просто ради аромата. Интересный факт. Даже если квартира находится на первом этаже и прямо под балконом у вас маркет, казалось бы, 5 секунд можно спуститься, но нет. Вы можете заметить такую картину, как турки спускают по веревочке корзинку. В корзинке находится список товаров, которых они хотят купить и деньги. Продавец, соответственно, эту корзинку берет, раскрывает, берет список и деньги и потом наполняет корзинку э, нужным товаром и кладет туда исправно сдачу. Такая вот нехитрая манипуляция. Но это не исключение из правил. Очень часто такое встречается, так что имейте в виду. В Турции культ семьи. Да, это факт. И государство это всячески поддерживает и культивирует. Есть огромное количество всевозможных сериалов, где семьи воспеваются во всей красе Где э, говорится о том, что между родственниками очень теплые отношения Они помогают друг другу как в стране, так и за пределами родины Короче говоря, реально, в Турции культ СМИ В Турции пожимают руку только мужчинам Ну, как мужчины, так и женщины при встрече друг друга целуют в щеки два раза вот так У турка не может быть друга противоположного пола. Ну, понимаете, у турка не может быть другом девушка. И наоборот. То есть как-то дружит только между собой мужчины с мужчинами, ну а женщины, как говорится, с женщинами. Yeah. Турчанка никогда не станет вызывать чувство ревности у своего мужчины. Она не будет играть на его эмоциях, и будет всегда оставаться в его глазах святой. Соседи приносят угощения. В Турции тискуют детей, причем даже чужих. Вы часто можете увидеть такую, ну, какой хорошенький, какой пригоженький. Да. А потом щеки болят, потому что вот так вот прямо так. Вот. Но это все от любви к детям. Действительно, детей здесь очень любят. В ресторанах. Кроме заказанного блюда, принесут еще воду, хлеб, а может еще и салатики. И все бесплатно. В Турции очень любят сплетничать. Причем как женщины, так и мужчины. И, скажу по секрету, еще любят стучать на иностранцев. Ну, конечно, не все и не всегда, но имейте в виду. Турки очень не и если вы о чем-то договорились, это совсем не значит, что именно так и будет. К примеру, если вы в начале недели договорились о встрече в конце недели, то вам как минимум несколько раз на протяжении недели нужно позвонить и подтвердить свои намерения. В Турции практически нету железнодорожного сообщения, зато очень развита автобусная. Базар. Эти ароматы, эти краски, эти вкусы. Ах. Так вот, на этом самом базаре можно пробовать все. Чай в Турции очень любят и его предлагают везде. Даже если вы, к примеру, идете по базару, то вы сможете увидеть, как ходят специальные чайчи вот с такими длинными подносами подвешенными, чтобы ему было легче носить, полностью на по уставленные стаканчиками с чаем, да, и предлагают прямо на базаре чай, да. Йогурт. Это нечто среднее между кефиром и сметаной, так вот, йогурт едят совсем на свете, но и имейте в виду, йогуртом очень хорошо сбивать пожар во рту после острого перца, который вы только что съели, но это же Турция. А очень любят смотреть настройку, да и вообще на что угодно любят смотреть. Вот Станут и смотрят. Я так наблюдаю, думаю, да, интересная особенность. Действительно, в наших странах такое не встречается. Хотя, конечно, говорят, что можно смотреть бесконечно на три вещи. На огонь, на воду, на то, как кто-то что-то делает. Так вот, в Турции это бросается прямо в глаза. Турки очень любят понаблюдать. Занимаюсь недвижимостью и открыл для себя очень интересную особенность при строительстве частных домов. Так вот. Там предусматривается достройка верхних этажей. Семья увеличивается. О, можно построить еще один этаж. Во всех турецких домах ездят вот такие арматуры, которые торчат из крыши. Очень любят в Турции зайти в гости без приглашения. И сидеть, и сидеть. И думаешь, гости дорогие, вам разве еще не пора? Думайте. Но сказать-то так нельзя. Поэтому придумайте какие-нибудь э, звонки секретные или еще что-то. Если вам уж очень понадобится увильнуть, ну, а в остальном вы попали. Простите, а что, нет? В Турции есть публичные дома. Этот факт, думаю, очень многих повергнет в шок. скажут, как? Это же мусульманская страна. Э, нет, друзья, на секундочку. Турция светское государство. И здесь законы шариата или жесткого фундаментализма не действует. Здесь все очень лояльно и практически в каждом городе есть дом терпимости. Да. А совсем недавно сам был свидетелем того, что проститутки выдвигали требования в свою защиту о повышении пенсии, соцзащиты и всего такого. Так что в Турции есть публичные дома. Вот оно как. Паспорт забрали и дали этот желтый билет. Вот я вам и рассказал 31 факт о Турции. Что-то наверняка вы знали, что-то не знали, но думаю, что в целом было полезно. А? Тогда поставьте, пожалуйста, лайк и распространите это видео. Уверен, что оно будет во многом полезно тем, кто хочет узнать о Турции побольше. Подписывайтесь на канал и обязательно вступите в группу в Телеграме, где мы обмениваемся актуальной информацией. Спасибо. Видеокаталог недвижимости, помните, все в описании к этому видео. И напишите, что еще хотели бы узнать о Турции. Если вам есть что дополнить, обязательно напишите в комментарии к этому видео, чтобы вы еще добавили о неизвестных фактах о Турции. Спасибо. Дин-дон-дэй, ма Ну и, наконец, просто чао, друзья. Пока. 31. 31, 31. 31. Факт от Турции. Какой факт? Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ага, выгляжу как дурак. Друзья, а ч ⁇ я пальцы так выстрел? Блин. Фу.